Всем привет, ребят! Сегодня откатываем Вазик 2104 турбовый. Движок здесь полторашка на стандартном. На стандартных валах. Сейчас, секунду. На стандартных валах все. Коробка, ну расскажи сам, да. Коробка BMW. Мост от Volvo и э, стоковый мотор, стоковые валы Вольво, uh, да, 740-я, ты говорил Да, 740, да, мост, мост. А гитрак какой там? 260 Ну, стандартный Да а, Ну, мы прокатились уже, здесь такие спартанские условия выхлоп, сами видите, вот прямо в капот ну, и в салоне, man. то есть тачка для дрифта, я так понимаю, mm -hmm. готовилась yeah. и поэтому а, тут ничего лишнего, в общем-то, нету а, мы уже прокатились по кольцевой дороге, остановились, чтобы подключить актуатор управления бустом. Ну как, механический буст здесь стоит. Просто напрямки было подключено. Я так понимаю, когда ты это пересобрал, да? Да. Просто для того, чтобы не, не сломать мотор. Да, угробить мотор, дули, дул, дул с туда, где-то 0,5 приблизительно. Ну, сейчас поедем дальше кататься, уже с подключенным и с нормальными бустами. Посмотрим, что будет. Э, ну, как будет себя вести на нормальных бустах все это делать. Какие-то капельки там. Да, <соспорядок> да. Как-то вот так вот все это сделано. Ну, я еще поснимаю тогда на ходу. Посмотрите, что и как едет. Ну и дальше там еще поснимаем. Правка выглядит есть два там аккумулятор здесь на таком подрамнике чисто дрифтовая тема А бенз какой-то лишь 90 В принципе, сейчас отрегулировали, у нас там в пике давление 1,3, в общем, получается, что-то вроде того. И, ну, в принципе, едет нормально для дрифта. Мы, правда, не крутили сильно мотор, но... авария у нас на Каде в ту сторону, по дамбе. Какой-то автовоз долбанул кран, он опрокинулся. Ну, маленький такой, на бате порта там ремонтные работы велись и он прям мордой и лобовые стекном куда уже сейчас не поедем потому что там пробень просто лютая может быть по кругу так поедем дальше туда по кольцу но там тоже работа тоже не очень и в машине очень шумный воняет выхлоп просто глаза раскидают сейчас все провоняем чувствую что вечером мне это от жены там еще люлей достанется потому что я провонял весь до отсечки вас до этого как бы не Становились тут отдохнуть, потому что уже, блин, просто офигеть, блин, от этой вони, от э, грохота уже башка просто раскалывается. Так вроде все нормально, посмотрели, покрутили до 7500, ну, до отсечки, вроде нормально, все линейно едет, никаких прострелов, ничего нету, а то бывает там с зажиганием какие-то заморочки или еще что-то. Сейчас вроде все как бы все хорошо, единственное тут все, Саша, как обычно. Лобовуха вся, нам все в общем. Да, кстати, здесь тормозилки задние нормальные, стоят, большие. Ну понимаете, ничего. Ой, блин. Что-то я, в общем, башка просто раскалывается. Скоро сейчас отдохнем немножко, поедем уже ко мне снимать, откручивать и зашивать в его блок потому что накатали в принципе нормально, все попадает все четко то есть смесь четко вообще попадает, зажигание подкрутил, все как бы тоже нормально ездим соответственно на 98 либо сотом бензине, степень там немножко повыше, чем на обычных машинах но ни детона, ничего, то есть отскоков нет, все четко горит Смотрел еще графики. Ну, построил сейчас того, чем мы вот на данный момент последний лог откатывали. У нас получается в пике сейчас посмотрим. Массовый расход вот, где-то вот, почти 7500, но он чуть раньше, потому что у нас идет мягкая отсечка. Ну, 1178 миллиграмм на цикл. Ну, цикловой расход, короче. И массовый и 1050. Но есть здесь пики побольше. Сейчас, секунду, ноутбук сдвигается. Где-то около 5500. Ну, 5400. А, цикловой 1224. Но в принципе, все нормально. Рост уже где-то с трех, почти с половиной идет. Ну, в общем, сейчас Отдохнем, поедем. Я уже там, наверное, поснимаю. Ну, ребят, мы закончили, все открутили. Я свои причиндалы все отсюда снял. Соответственно, заглушку вместо датчика кислорода крутили Да. Кстати, здесь была проблема. Отверстие под датчик. То есть гайка варена, отверстие там, где вот когда элемент вот этот вылезающий вот туда, если видите. Был диаметр маленький, вот под стандартный сделан, а на шадыках он широкий. То есть делать всегда отверстие э, в диаметр резьбы, блин. То есть, ну, иначе бывают вот такие проблемы, не вкрутить просто. Нифига, пришлось тут выбивать и нарезать все это. Но сделали нормально. Ну, и единственная что проблема, которая у нас сейчас возникла, э, на моем блоке все нормально работает, подсоединяем родной, э, который здесь стоял, машина запускается и глохнет блин. в итоге оказалось что датчик фас не работает короче но ну, он, он работает в плане но на этом блоке еще не работает мы подсоединяем все нормально запускается нормально работает этот уже смотрели и так и всяк на перекосяк какая-то ерунда блин. сняли его открутили с кузова посмотрели все вроде нормально вскрыли тоже нормально ну там на этот уже с новым да, микрухой детонации э, идет э, 91, который хип. Э, посмотрели, там все тоже нормально. подсоединили прямо так без корпуса плату. Ну с нижней крышкой все завело земля И работает. И датчик фас работает. Что за бред? Короче, вот владелец прямо собрал по месту, блин, говорит, я отключать не буду от клеммы, чтобы доехать до дома, а то фикал его сейчас снимем, опять поставим и начнется. Крышку прямо на месте прикрутил. Ну, в общем-то, все у нас нормально, прошло, проблем нету, ей неплохо, Дуем в пике по 1,4 где-то вот так. Ты-то сам как по новой турбинкой-то? Совсем, конечно, доволен, другое дело, была 04 четверка ну Конечно, разница ощутимая, прям вообще. Прям очень хорошо едет. Ну, 0,4 просто сдувается очень рано. Она, ну, как бы с более низких оборотов спулится, но сдувается, я не помню, как-то. Ну, короче, там давление растет, растет, потом бац, и начинает падать с ростом оборотов На 0,5 этих проблем, то есть вообще не возникает. Она как бы абсолютно ну, может прокачать, ну, то есть, мотор настолько он, сколько хавает. То есть она, ну, не сдувается, в общем. То есть производительности не хватало, и все, блин. А на 0.5 как бы вообще никаких проблем. И, по-моему, я не думаю, что там пул прямо куда-то сдвинулся Нем в сторону. Немножко, немножко там, ну, практически не ощущается, так? Да? Ну, я думаю, что и тебе и для двигателя. дрифта и не надо будет. Там ты больше оборота будешь спустить по-любому. Да, еще, как говорили, здесь гитрак и 740 -й 40 -й. volvo Мост. У него, оказывается, главная пара здесь 3,4. Да? Да. То есть она вообще какая-то мега-скоростная. Скоростная, да? Судя по всему, от какого-то дизеля, потому да. что вряд ли на бензинки такие ставили именно дизельный вариант, чтобы момент обеспечить нормальный, чтобы на низких оборотах была уже нормальная скорость. И получается, что Здесь на третье, не знаю, ты как ты говорил, там чуть ли не... Ну, было, было на 7000, сейчас 7500 сечка. На 7 тысячах было 147. Ну, вот. Ну, 150 практически, но здесь это нахрен не надо. Тут, по идее, конечно, 3,9. Но, как владелец сказал, что эти редуктора просто хрен найдешь. Они, ну, редкие. А этих, как грязи, в общем. В общем, все прикрутили, запустили. Сейчас уже нормально все запускается. Сейчас я еще раз попробую для теста. Здесь еще с кнопочки ну. все работает А было что глох ладно а, и че у нас еще было? У нас с этого с датчика слетал вот этот э, шланчик от давления и все больше никаких проблем не было. Поэтому делайте нормальные автомобили, вот это, чтобы вот это вот. Там говна никакого не было под капотом. Потому что, получается, мы выезжаем. Место настройки у нас либо ремонт происходит, либо это все рыгает и вообще выкидываем. Ну, то есть, там где-нибудь на трассе, на кольце, блин, все это происходит. И приходится потом эвакуатор вызывать. И мало кайфа, особенно когда люди из каких-то других городов приезжают, это ну, просто нереально. Они им приходится либо здесь оставаться в гостишке и ремонтировать где-то в сервисе ну, либо вообще укатывать эту машину, потому что у меня такие варианты тоже были, когда там совсем все плохо было ну, соответственно, мы сегодня сели практически и весь день просто катали то есть, сколько сейчас времени-то я даже не посмотрел, сейчас я гляну сейчас посмотрим у нас 18.53 то есть мы в 12 начали и вот сколько мы катаем 7 часов, да, ну у меня так и получается от 4 до 8 часов в среднем бывает 10 даже и бывает и более катали, потому что за более короткий, короткое время в принципе ничего не выкатывается, оно можно откатать оно как-то поедет блин, ну будет ехать Плюс-минус трамвайная остановка, соответственно, будет смесь попадать. Не будет там более точной, она прям четкой. Соответственно, она ехать будет. Либо провалы будут, либо какие-то разгоны, какие-то пинками. Но на таком автомобиле ездить нереально. Особенно, если в спорте участвуешь. Да и вообще, в принципе, там без разницы, даже если на гражданском. А в спорте... Очень сильно это влияет, потому что ты не понимаешь, что машина, ну, что с ней происходит, не что с ней происходит, а как, как она будет выпендриваться, там, входя, например, в поворот, там, где-то там на ралли или там в дрифте в том же, у тебя тяга провалилась и все, а потом резко начала фигачить и как бы не дал угла и нифига ничего не вышло. Поэтому настраивайте нормально, уделяйте больше просто времени и все, и будет все нормально. Ну что я могу сказать, тачку настроили, в общем, не забываем ходить обязательно под видео, там ссылочка у меня на драйв контакт, на группы, туда переходите, там читайте. Там я и график выкину наполнение и э, массового расхода. Ну и, соответственно, подписываемся, колокола жмем и смотрим новые видосы. Все, всем пока и до новых встреч.